Начинающий канал с интересным видео, в котором говорится о новых и действительно правдивых находках, да еще и голос очень приятный. В общем, подписывайтесь. Всем привет. Давно не слышали меня, да? А все потому, что дауны под видео, которые пишут конченые комментарии, слишком меня демотивировали. Особенно после последнего видео, в котором я раздавал вам подарки. Ведь не всем досталось, да? Ну да, их было всего лишь три, но все же... Ладно, пожалуйста, да и хватит. Да я рад, что вы остаетесь все еще со мной. Так вот, я решил сегодня вам кое-что рассказать, а именно то, что вы еще ни разу не слышали. А не, стоп, вы же слышали про коды Морзы, которые раскинули по всей ГТА 5, да? Ну это такие вот небольшие пасхалки. Давайте сейчас я вам расставлю все пункты, по которым мы пройдемся. Первое, это череп, который находится напротив радиовышки. А, вам не напоминает ничего он? Наверняка вы сейчас подумали, что я дырной, типа, это напоминает нам как бы череп? Изи, ау, проснись, ты ищешь смысл там, где нужно. А я такой вам говорю, стапэ, вспомните? Ведь точно такой же череп находится в печере под лагерем альтруистов. Да, я круто, нет, ну ладно. Короче, Рокстары нам как бы намекают, что вот, вышка, да, она связана с альтруистами. Вы наверняка опять хотите уже написать коммент, что я дам, но нет, ждите, я вам сейчас все расскажу, а потом уже пишите все, что угодно. Второй пункт, про который я хочу вам рассказать, мы знаем, что у альтруистов есть собственный веб-сайт, плюс они отрекаются от всех технологий и следуют свои вере, на сайте именно про это и говорится в засекреченном коде. А да, помните я говорил, что все связано с солнечным затмением? И как ни странно, на сайте альтруистов логотип с солнечным затмением, М -м, мило. Как вы помните, на сайте говорится также про смерть всему человечеству, что спасутся избранные, еще про то, что нужно отректиться от физических утех и так далее. А -а -а, окей, и чё? А вот и ничего. Возле вот этого здания, если вы выкрутите свой звук на максимум, вы услышите морзянку. Вперед с 2 часов ночи до 5 утра. В которой говорится, отвергайте модную одежду, отвергайте технологии и так далее. То есть морзянка, в которую транслируется сайт. И чё? И зачем он здесь? Ну ладно, мы еще вернемся к этому. Другая морзянка, которую вы можете найти в файлах игры, это отсылка к GTA 4 и брату Нико, который ему постоянно наяривал и говорил, чтобы он пошел с ним в боулинг. Вы можете это услышать на дне океана, в люке, там кто-то настукивает. Ну вы процентов помните это. Есть еще одна морзянка, в которой транслируется сигнал SOS на радиовышке, вы сможете это найти при активации BlackFond. И еще одну морзянку так и не нашли. Это сигнал Codex, он есть в файлах игры, но его так и никто не можно найти. Чтобы вам лучше понимать, кодекс – это старая книга, в которой заскриптовано какое-то секретное послание. Эта морзянка еще не была найдена никем в игре. И, возможно, это и есть один из триггеров для чего-то. Почему я уверен, что эти марзианки что-то активирует, а вот потому что сейчас короче узнаете. Ладно, давайте так По поводу морзянок В 3 часа ночи, когда вы активируете черный телефон На вот этой вот вышке вы слышите сигнал сос. Но к чему он приводит, а, ну я вам сейчас расскажу Вы наверняка мне не поверите, пока сами не попробуете Это сигнал в лагерь альтруистов Он посылает им сигнал SOS а, Я недавно, честно Я еще не настолько дурной, чтобы делать видео фейковые Ну да ладно когда мы активируем эту морзянку, все в лагере альтруистов начинают бегать в панике, выкрихивая, что они нашли нас, всем конец, всем мрут, и они начнут пытаться прыгать с обрыва. Вы мне не верите? Да? Да вы что? А я вам сейчас покажу. Парниша с ником Уандикунка записал клип с небольшим интересным сигналом. Вы сами можете посмотреть и поверить мне. Чтобы точно запустить этот триггер, вы должны дождаться, когда возле этой вышки в здании начнется трансляция с сморзянков, которая есть на сайте альтруистов, и прервете их трансляцию активации сигнала СОС. Так вы запомнили? Возле этого здания, в котором транслируется сайт альтруистов, есть небольшая вышка... На которую вы залазите, активируете Black он взрывается, появляется новый сигнал SOS, и вот бабах, триггер активирован. Короче, попробуйте сами. Окей, okay, допустим, а где пак? Изи, раскрой тайну, ты, мракобес, льешь воду? Да ладно, воду лью, окей, okay. тогда ответьте мне на вопрос. Кто-то делал такое видео? Кто-то видел это вообще? Кто-то знает про это? No? Нет, конечно. Ну вот, ладно. На самом деле, я не могу поверить, что все закончилось, ну как все закончилось, и... Я не могу больше ничего найти, вообще ничего Есть очень много вырезанного контента, но мне кажется это пасхалки И я даже не знаю уже что искать и где искать Ребята, если вы мне поможете, я думаю мы сможем хоть как-то к чему-то подобраться Но я вам еще раз повторяю, пишите мне пожалуйста в группу, а не добавляйтесь в друзья, окей? Потому что очень-очень много друзей добавляется ко мне и я не могу уследить Ну ладно как вы видите, морзянка активирует панику альтруистов, тогда как другие вышки также транслируют код Морза. Но куда они его транслируют? Возможно, и они что-то активируют, а? Если мы активируем все, то нам что-то откроется. Как мы увидели с ролика, нам требуются два персонажа. Один будет активировать сигнал SOS, а второй будет в лагере альтруистов, для того чтобы увидеть их панику. Но возможно не все так просто, возможно нам нужен второй персонаж поставить у какой-то вышки в лагере альтруистов, он примет сигнал Моза, мы опять активируем Black Foam, а третий персонаж будет стоять где-то и что-то активируется? М -м? Возможно это бред не сумасшедшего, а возможно я говорю правду. Но все же, всем спасибо за просмотр, и я надеюсь что вам все понравилось, и я буду очень благодарен если мы соберем 150 лукасиков. Почему 150 лукасов, да, потому что сегодня 15 число, я записываю это видео 15 числа, и первый месяц, то есть 150, да, или я дурной? но наверняка видео выйдет уже 16 числа, поэтому 160 лукасиков. Ладно. Всем спасибо огромное за просмотр. Я надеюсь, вы меня не будете покидать так надолго, так как я вас покинул. Ух, как я закрутил, да? Ну ладно, удачи вам в поисках. И я постараюсь для вас все больше и больше годного контента искать. И естественно, наверное... Что я вам могу сказать? Я вас люблю? Я не знаю. Всем удачи. Пока.